Приветствую тебя Макс Вехал! Макс Вехал желает тебе успехов! Подписывайся на мой канал, ты всегда будешь в курсе моих новостей Подписывайся на этот плейлист Называется он мой Харьков И ты всегда будешь видеть новое видео Я снимаю интересное видео, то чего другие не видят И не замечают и публикую на своем канале под свою музыку. Также, также ты можешь ставить комментарии, и мой секретарь опубликует только адекватные комментарии. Все, Макс Лехов желает тебе успехов. Пока-пока.